Венера три недели будет прибывать знаки сяка водолей и будет направлять нас скорее на какие-то легкие дружеские знакомства без особых обязательств друг перед другом. И также она будет давать такую склонность, как искать новые источники дохода, творчески подходить к существующей работе.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 А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Девы, давайте посмотрим, что вам принесет месяц январь. Ну так, раз, два, три, четыре, пять. Так, что-то, что-то у вас тут, видимо, конец года будет как-то связан или с вашими детьми, или с вашими увлечениями, или с вашими любимыми. Причем здесь, знаете, может быть такое какое-то обустроенное чувство собственности, желание завоевать объект любой ценой, некоторая зависимость от него. Ну, смотрите, у кого особенно это наблюдалось последних несколько месяцев то конечно у многих эмоции могут быть на... крайне накалены до предела с 3 числа венера из вашего пятого дома перейдет 6. -й. а это значит что наконец-то для кого это было важно я знаю что девы это большие трудяшки очень любят трудиться то для вас работа очень важна, Тут для вас наконец-то активизируется сфера, связанная с работой. И вообще обычно, когда Венера идет по шестому дому, то я замечаю, что человек не очень любит работать, ему как раз хочется больше полениться на своем рабочем месте. Но это не вы. Вы к этим людям не относитесь. Наоборот, вы используете это время, чтобы ну, заняться тем, чем вам нравится. Скорее всего, вы будете делать это с большим удовольствием, не по принуждению, и будут с удовольствием довольно благоприятно. Вокруг вас образовывается атмосфера, также связанная с вашими сослуживцами, с кем вы вместе сотрудничаете. Даже может быть у кого-то возникнет в это время любовный роман на рабочем месте. Также это благоприятное время для обучения, для встреч по интересам. Особенно, если вы уже что-то начали ранее, то на ретроградном Меркурии самое время это закончить, довести до конца, что-то продолжить, в чем-то углубиться, в изучении каких-то вопросов. С 8 числа будьте бдительны, потому что на несколько месяцев в ваш 12 дом входит лилит. Что такое лилит? Лилит это точка искушения, которая будет делать выпуклой вашу тайную сторону жизни. Это не очень хорошее положение, поскольку вы можете придавать очень большое значение тому, что таковым может и не являться. Ну, конечно, благоприятно это может отыграться для тех, у кого есть какие-то ну, тайные увлечения, но ну, связанные с реализацией. Себя, например, каких-то своих талантов. Кто-то, например, может усиленно начать писать картины. Или, может быть, книгу. Вы знаете, как заниматься творчеством в одиночестве. Вот для вас это, наоборот, хорошо. Вы этому будете большое значение придавать. Кто-то захочет какой-то шедевр, например, создать. Вот для вас это хорошее время. А если... Ну, если, не дай бог, это может коснуться каких-то тайных увлечений, то это, я имею в виду, там, любовники и любовницы, то это, ну, наверное, не очень хорошо, особенно для семейных пар. Последствия потом могут возникнуть уже в октябре месяце, когда Левит покинет Лев. Далее со 2 по 9 здесь будет калейдоскоп аспектов несущих удачи по всем направлениям в это время очень важно быть легким на и проявлять максимальную активность каких сверху у вас может коснуться так сейчас я скажу раз два три четыре, пять. так любовь работа и Партнерство и также финансы, ну, просто ресурсы ваших партнеров. Вот это для вас будет сфера, где вы будете очень активны. Но ну, помните, что по ретроградным планетам это, скорее всего, идет закрытие чего-то старого, чем начало чего-то нового. Просто удачное завершение того, что было на ранее. 12 числа Марс станет прямым. Он выйдет наконец-то из ретроградного движения. Для вас это сфера дружбы. Ну, я думаю, что. Если у вас были какие-то трудности, связанные с вашим дружеским окружением, да, извините, это не дружба, это сфера, связанная с вашей карьерой. То есть быстрее пойдет карьера, быстрее пойдут здесь какие-то изменения, то, что давно стояло, быстрее начнет реализовываться да, работа, карьера как раз вот начиная с 12 плюс там давайте еще добавим ретроградный меркурий который должен выйти 18 числа но ну, где-то 20 21 числа это время действия тем более что 20 там будет новолуние и 22 числа э, будет интересные аспекты когда и уран становится директным и меркурий будет э, очень благоприятные аспекты образовывать к узлам когда наступит благоприятное время для действий, для начинаний, для подписания договоров, для того, чтобы брать какие-то проекты в разработку, для того, чтобы начинать что-то строиться, сдавать ну, и действовать. 22 число, наиболее, для этого будет благоприятно. То есть, начало вашего э, карьерного такого роста, ну, пусть не начало, но вот конкретный такой будет сдвиг с мертвой точки. Э, 27 будет... Венера переходит в знак Зодиака Рыбы. Что тут у вас по рыбкам? Так, рыбки для вас это символический седьмой дом, дом, отвечающий сам партнерство. А это значит, что вы станете, несмотря на некоторую такую свою чопорность, более внимательными, более романтичными. Будете больше настроены на такой благоприятный, романтичный лад, жертвенный вам будет легче находить общий язык со своим партнером даже очень хорошо в этот период с кем-то ближайшие три недели познакомиться я думаю, что эти отношения, которые возникнут в этот период, запомнятся вам надолго, будут очень интересными, согреют ваше сердце и подарят вам много положительных эмоций. 29 30 Меркурий и Солнце будут образовывать благоприятный аспект Курану, повторится благоприятная ситуация, которая была там с 7 по 9 января, только там был ретроградный Меркурий, а здесь уже нам прямом. То есть будет вас ожидать удачи в вашей деловой активности, в интеллектуальной деятельности, поездках, подписании договоров. То есть, все будет благоприятно складываться, особенно для вашей рабочей деятельности. Надеюсь, что прогноз был для вас интересным, полезным. Кому было интересно, пожалуйста, пишите ваши комментарии, оставляйте их, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.